как распечатать или сохранить большое количество документов <coughs> в 1С за месяц или за квартал. Возможно, опытные бухгалтера это все давно знают, но мне кажется, для начинающих бухгалтеров это видео будет полезным. Итак, у меня, стоит, у меня например, каждый квартал стоит такая задача, что мне нужно не распечатать, а сохранить документы и отправить заказчику, а он у себя уже печатает. Заходим в журнал продажи, реализации. И здесь у нас находятся все проведенные, отгруженные товары и услуги. Далее, в частности, меня сейчас интересует первый квартал. Я щелкаю по первому документу реализация в первом квартале. Далее, будьте внимательны, зажимаем клавишу shift. Держим ее, не отпуская, и щелкаем по последнему документу в нужном периоде. В моем случае в первом квартале. Это 31 марта. Таким отпускаем теперь Shift. После того, как у нас произошло групповое выделение, отпускаем Shift. И далее нажимаем по кнопке «Печать». Здесь выбираем комплект документов. Здесь можно поставить сразу на принтер, или же, сейчас я не буду ставить сразу на принтер, или пройдем на следующий шаг. Здесь выбираем те документы, которые будем печатать. Обязательно печатаем счет на оплату. Вот многие звонят и спрашивают, а нужно ли отдавать счет, по которому оплатили. Конечно, нужно, обязательно нужно его печатать и отдавать Печатайте в том случае, естественно, если у вас не подключен электронный документооборот. Если подключен, то это все отправляется электронным. Далее, что еще печатаем? К счету нужно распечатать или же универсальный передаточный акт, или же снимаем с него галочку «Счет фактуру» и «Торг 12» или такую, или с услугами. Это вот как вы привыкли работать с заказчиком, потому что, например, некоторые заказчики капризные, они говорят, нам не нужен УПД, нам нужно печатать товарную накладную и счет фактуру. Вот у нас есть такие капризные заказчики, которым нам приходится печатать два таких документа. Но в, в этой компании, это индивидуальный предприниматель, такого не нужно, в этой компании мы отдаем УПД. Поэтому я выбираю «УПД» и «Счет на оплату». Нажимаем «Ок» и переходим на следующий шаг. Так как документов много, вот этот переход будет занимать какое-то время. На следующем шаге все еще остается возможность отправить все эти документы на печать, нажав по кнопке «Печать». Давайте разберем, что у нас здесь образовалось. У нас образовалась три группы документов. «Счет на оплату», Первая группа – это все счета. И следующие две группы – универсальный передаточный акт. Почему у меня две группы, а не одна? Только по той причине, что у нас два вида деятельности. Один вид деятельности облагается НДС, а второй вид деятельности не облагается НДС. И только поэтому мне программа разбила на УПД, которые по общей системе налогообложения и УПД – у нас по патенту, это индивидуальный предприниматель, только поэтому стало две группы. Если у вас один вид деятельности, то у вас будет одна группа универсальных передаточных актов. И вот на этом шаге вы или же печатаете, или же, если у вас подключена учетная запись, нажимаете на конвертик, отправляете по почте. Или же сохраняете к себе на компьютер. Я сейчас буду сохранять на компьютер и покажу, как это делается. Жмем на дискетку. Здесь на этом шаге у нас следующий выбор. Нам нужно выбрать нужную папку. У меня уже эта папка выбрана. Если у вас не выбрано, у вас может быть какая-то папка выбрана. Вы потом можете их не найти, поэтому предлагаю перейти на свой компьютер и выбрать ту папку, куда вы хотите сохранить комплекты документов. Я выбираю ту папку, куда я хочу сохранить. По кнопке «Выбор папки». И еще здесь можно отметить форматы, в которых будут сохраняться ваши документы. В формате PDF я люблю этот формат, но если у вас нет специальной программы, вы при необходимости не сможете отредактировать. Если у вас вам потребуется какая-то дополнительная редакция документа после сохранения, ну, вдруг такое может быть, тогда лучше выбирайте формат или Excel, или Word. У меня редактирования никакого не будет, я выбираю формат PDF. Можно, конечно, выбрать несколько форматов, но тогда у вас количество документов удвоится. Мне это не нужно, я не выбираю. И далее нажимаю по кнопке «Сохранить». Вот это... Вот это сохранение, чем больше объем документов, тем больше времени потребуется. Я прожала на кнопку «Сохранить», далее я сворачиваюсь и наблюдаю за папкой, куда я сохраняю документы. Я указала вот этот путь папки, куда у меня сейчас записывается видеоурок. И наблюдаем сейчас в режиме онлайн, как здесь будет меняться картинка мы видим, как постепенно у нас появляются наши документы. На этом все. Благодарю вас за внимание. Если видео было полезным и интересным, ставьте лайки. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить выход новых интересных полезных видео.